Итак, всем привет, друзья мои, с вами снова в эфире Виталий Татарин. Амелина. София. Прекрасные девочки, спортсменки, великолепные красавицы. Не комсомолки, потому что еще рано, ну, Так, что, друзья мои, я хочу вам сказать. У нас как никогда популярна и актуальна сегодня тема поднятия иммунитета. Поэтому мы не будем затягивать, а начнем сразу с чего? С нашего суперволшебного сока фреша коктейля который у нас что магический. а магический подсказывает авелина у нас магический почему потому что я еще умею немножко ну, так пассами заряжать Зараз? заряжать да заряжать все на свете но об этом попозже итак это родителям на заметку и детям на радость сок фреш который усилит иммунитет и даст энергии детям с утра перед походом в школу на рыбалку, на охоту кто ходит, кто ходит в гости по утрам. Так, шо, высокий, высокие гости. Положительно. И это радует нас. Так, какие вы фрукты овощи предпочитаете? Мы угадали сегодня. Кстати. Да. Шо, Морковка, и яблоко. Морковка, яблоко. Так. Ну хорошо. Э, Мандарин, яблоко и банан. Яблоко и банан. А я, кстати, я еще предлагаю, предлагаю добавить к всему этому пророщенную пшеницу, друзья мои, ростки пшеницы, они дают максимум энергии и сбор... горку э, корицы, корицы <смех> да. М -м -м -м. а запах великолепный. А кстати пророщенная пшеница, друзья мои, ну вы сможете посмотреть э, в интернете всю информацию э, о ней и она вот если ее добавлять в соки, она дает необходимо усиливают всю мощь и энергетику в тысячи в миллионы раз мы сейчас проверим все это на себе проверим да. итак друзья мы приступаем к приготовлению волшебного фреша с пророщенной с участием пророщенной пшеницы магического фреш. правильно подсказывает Авелина, магического пророщенного пророщенного фреш. Магического фреш, с участием всех ингредиентов так ну что Подай-ка нам, давай включим мясо. нашу машину, мясо, мясо, подай нам мясо апельсина, мясо апельсина. Я, закрываю. я включаю, да, я включаю, так, ну что, помогайте, девчатки, поехали. Опа. Есть. что а по очереди, как вы считаете, сразу добавляем ингредиенты или потом? Давайте чуть, -чуть, чуть, -чуть а сразу. потом... Давай, сначала бросай что-нибудь, ингредиенты. Есть, красота Давай смешно фиксуем Бананки Спокойся, не, не стесняйтесь Кошмар ставит Так, ну что, я, я добавлю Немножко пророчек да. да? Для силы Как говорят в Германии, я включаю, я включаю, что я, что я вам хочу сказать, то что мы сегодня делаем, друзья мои, вы все это можете проделать при помощи блендера, сегодня у нас под руками э, соковыжималка, поэтому мы, мы делаем э, прекрасный фреш при помощи соковыжималки, ну что, я включаю, да? поехали. Полюбуемся теперь, что у нас получилось. А что у нас получилось? Так, уберем одну машину в сторонку. Вот так вот. Оп. А получилось у нас самый лучший, самый волшебный, прекрасный, великолепный фреш. Магический. Магический, потому что он заряжен волшебными пассами всех нас троих. Причем э -э, по цвету похожий, да? У меня с вашим больше всего хочется. Да. С Класс, красота. Всем родителям на заметку, вот это, друзья мои, и завтрак, и напиток для детей перед школой, который зарядит их энергией на весь день, на все текущие сутки. Ура, с Новым Пробуем. Вкусненько. У меня банан. Ням-ня-ням. Я банан. Банан морковь. У меня получится морковная яблочко. Класс, дай попробовать, шучу. Это как раньше, выйдешь в отбор, я не знаю, как в вашем детстве, но у нас было раньше, выйдешь с бутербродом, намазанным там маслом, какими-нибудь сливочным и этим, и вареньем таким. И кусаешь, смачиваешь этот бутерброд, и кто-то из-за бедного дай попробовать, нет такого сейчас? Есть, такая тема? А с чем в школу обычно приходят? Там сейчас вообще начали носит, носить носит чипсы и такое, но половина класса носит дома делал бутерброды такое, приносит холодный вот, чайок, бутербродики такое. Ну как вы подкрепили, нормально себя чувствуете? Да. Все. Мощь. Да. Силы да, а, чувствуется, чувствуется, да чувствуется. Ну скажите, да. ну что там по школе? Каникулы уже вообще подготовились, морально? Да. да. Хочется уже побыстрее каникулы, праздничков этих всех, Новый год у нас. Ну, я люблю вообще эти праздники все, как Это... Ну, кто же их не любит? Это да. А у ну, вас приколы какие-то есть? Школы, вот, в школе новые, есть, да. Но какие у нас не было, допустим, да? вас... вот, в войне дневники вот эти Нет, в войне есть. да? Вот. Я уверена, что у вас этого нет. Например? Дистанционного обучения. Да, тоже дистанционного вот. Прикольное приложение, когда ты заходишь, тебя сканируют, и ты делаешь типа аватар, который может моргать, ну, может там, рукой помахать, да. рукой помогать, там головой подвигать, ну, Как это на уроке можно использовать? Вот, это ты можешь зайти на урок, включить mm -hmm. трансляцию крана, зайти mm -hmm. на ту э, аватарку, то что ты сделала, mm -hmm. и после этого ты просто, ну, она выглядит как или головой там моргаешь. Mm -hmm. как так как -то. А с суть, -то, суть, того, что учителя не понимают, что у тебя нет науки. А, то есть ты, ты И стараешь... вообще. Э, есть? Ну, ты не присутствуешь на уроке, но кажется так, как будто ты ну, сидишь и мармажешься. А, то есть я понял. То есть аватарка вместо тебя. Да. Вот ты... А если спалят? Э, спалят, ну, спарят. <зарят> Спаливали, <спарят, зарят> да. <зарят> вот. Ну, там такого ничего нам не дают. Да, ну, посмеялись, посмеялись и все. И Начали дальше уроки с концертом да Концерты онлайн. Как я отношусь к концертам да. онлайн? Ну это да, это вот тоже новая такая тема. Ну вернее она не новая, но она сейчас внедрена широко. Вообще, ну как отношусь, это, это тоже один из способов реализоваться. В всяком случае тебя кто-то увидит, кто-то услышит, какой-то комментарий тебе напишут. напишут да Например, можешь... перестать петь. Да, например, перестать петь, нам надоело. Перед какими вы больше нервничаете? Перед живым выступлением или перед онлайн? Ну конечно, перед живыми. А там же не, э, нет никаких думблей. Правильно? Онлайн ты пошелся и выключил. Надоело я вас спеть. Правильно вы лучше выключать. Или лучше живые соки. Или лучше живые. Пейте соки, здоровые, живые. Волшебные, соки. Волшебные. Магические соки. Да. Вместе с нами, с нашей веселой компанией. И будете такими же красивыми, великолепными, прекрасными, бодрыми, как мы. Селененькими. Да. Ну, а мы сейчас для вас что-нибудь споем. Споем? Да. Споем. С новым роком, с новым роком, Свято, свято, ты час, Хай, луна, есть с новым роком, Счастья в профиле в анфас, Хай, если ты, ты кожи, хати, Ищет на любовь, о себе лайк, дуэй, о класс. И чтобы на любом багатим Усе будет лайк, усе будет класс. Не свято, завитая, завитая снова. Не свято, завитая, завитая снова. Не свято, завитая, завитая снова. Не свято, завитая, завитая снова.